Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Джониров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Хотел сразу сказать вам спасибо большое, что комментируете, лайкаете и делитесь моими видео. Это очень мотивирует меня работать дальше. Поэтому всегда пишите свои вопросы, которые у вас есть в комментариях. Я буду снимать на них видео-ответы. Вот один из таких вопросов. Напряжение в теле. Что это такое? Является ли это признаком тревожности или повышенной тревожности или тревожного расстройства? И здесь мы сегодня поговорим именно про этот симптом. Потому что он один из самых распространенных. Практически как только у вас возникает страх, он тут же приводит к напряжению в теле. У многих людей на фоне повышенной тревожности это напряжение приходит уже в хроническую стадию. То есть человек в течение всего дня может находиться в этом напряжении. Дальше когда это напряжение постоянное, такое я это называю нервное напряжение, да, то есть мышцы они либо находятся в напряженном состоянии, в сокращенном, либо в расслабленном, то есть как бы растянутом состоянии. И вот наша работа мышц, она очень простая, сократилась расслабилась. И получается, что когда у вас хроническое напряжение, вы как бы мышца напряжена и в то же время не до конца напряжена и не до конца расслаблена в промежуточном как бы состоянии нервного напряжения, находясь со временем, когда это происходит постоянно, человек даже может ощущать болевые ощущения в мышцах. Не просто дискомфорт, не просто напряжение, а именно боль, которая возникает. Давайте же определимся. Как это все происходит, ну и что с этим делать. Как бы мы ни хотели, но напряжение в мышцах совершенно естественный симптом, вызванный страхом или повышенной тревожностью. То есть это так и должно быть. Вы никогда не сможете убрать, чтобы у вас страх возник, а симптомы нет. Поэтому... Когда это происходит, это совершенно естественно. Ваша задача понять последовательность, по которой это происходит, и устранить те самые причины, приводящие к этому напряжению. В первую очередь, как только у вас возникает на что-то страх, это эмоция. Страх возникает как эмоция вследствие вашего восприятия. После этого ваш мозг дает сигнал надпочникам на выброс адреналина. Адреналин всего лишь навсего ускоряет ваше сердцебиение. И в результате этого ваша кровь начинает активно двигаться с, большей, с большим давлением по всем вашим сосудам и направляется к вашим органам, к вашим мышцам в том числе, несет туда питательные вещества, кислород. Для чего это сделано? Дело в том, что когда вы что-то восприняли как опасное, вы как бы даете сигнал организму. Так, сейчас что-то случится. Надо быть готовым к тому, чтобы либо сражаться, как многие знают, да, либо убегать. И вот, соответственно, ваш организм э, входит в боевой режим, когда у него во все мышцы приливает много крови. Мышцы, весь организм готов сейчас к сражению, либо к бегству, то есть к серьезным физ нагрузкам. И вот он готов но при этом вы физ нагрузки никакой серьезной не совершаете, потому что страх, который вы возник, он связан с вашим восприятием. То есть смотрите, если вам э, вдруг вы слышите, что на вас бежит собака, вот вы увидели, что бежит собака, тут же возник страх и вы убегаете. То есть это подсознательное возникновение страха, но примерно те же симптомы. Вы чувствуете то же самое, просто из-за того, что вы физически начинаете двигаться, вы не ощущаете, вы не можете сосредоточиться на этих ощущениях. Но если у вас возникает страх, связанный с вашим сознанием, когда вы боитесь за какие-то вещи, например, там выйду на улицу и заболею каким-нибудь коронавирусом, и тут же возникает страх. Но страх возникает точно такой же, и он провоцирует у вас именно подпитку всех ваших мышц, органов, и как бы подготавливает вас к тому, чтобы вы начали бежать. А вы не бежите. То есть организм как бы готов бегать, давай, погнали, а вы стоите на месте. И конечно в это время вы будете чувствовать это самое Нервное напряжение. А представьте, что вы все время беспокоитесь. То есть вы гуляете, работаете, все время обо чем-то думаете. Например, о том, как пройдет сегодняшний день, как я буду ночью спать. Таких событий может быть очень много, и они в сумме формируют вашу тревожность. И вы, получается, весь день находитесь в повышенной тревожности, из-за которой от повышенного сердцебиения и ускоренного кровообращения все ваши мышцы все время в... находятся в... в нервном напряжении. И получается, что именно из-за того, что у вас есть повышенная тревожность, вы испытываете эти вещи. Что же с этим делать? В первую очередь нужно понять, что симптомы не пройдут, пока есть то, что их формирует. Это тревожность. Тревожность, когда мы это говорим, тревожность, это значит, что а определенный набор тревожных событий, которые в течение дня у вас периодически возникают. То есть утром я вот за это тревожился, потом вот за это, потом вот за это, потом за это. И вы, получается, весь день находитесь в постоянном тревожном состоянии. Дальше это ухудшенное самочувствие. То есть когда у вас есть напряжение в мышцах, гораздо сложнее расслабиться, быстрее утомляетесь, хуже спите. И получается, что самочувствие со временем ухудшается. И, соответственно, в результате этого ваша эмоциональность возрастает. То есть, чем хуже вы себя чувствуете, тем сильнее вы чувствуете сами симптомы. И поэтому они сильнее начинают проявляться. Поэтому ваша задача – двигаться в таких двух направлениях. Улучшение общего самочувствия. Например, занимаетесь спортом, правильное питание, отсутствие вредных привычек. И, соответственно, нормальный сон или режим сна, отдыха. Не переутомляетесь. Это базовые вещи. Они нужны, в принципе, всем. Но, конечно, если вы их сделаете, этого будет недостаточно. То есть нужен еще второй компонент – это снижение вашей тревожности. То есть как только снижается тревожность, у человека проходят эти все напряжения, он перестает чувствовать, что у него зажаты какие-то мышцы, что у него э, что-то где-то сдавливает, болит там, и так далее, потому что перестает быть вот постоянный э, выброс адреналина и постоянная подпитка мышц, что типа давай-давай-давай побежали. И вот в этот момент человек начинает расслабляться, ему ничего не угрожает, Тело спокойно, мышцы спокойны. Да, и если, допустим, у вас сейчас нет возможности, нет возможности работать над тревожностью, или вы пока еще не знаете, как это делать, я вам могу привести такое вот как бы решение. Когда у вас возникает где-то нервное напряжение, бывает это в руках, в спине, неважно. Ваша задача дать нагрузку на эти мышцы. но причем не бытовую нагрузку, типа, я пошел, погулял. Нет, ваша задача прийти, может быть, прямо в зал непосредственно, взять какой-нибудь тренажер и в этом тренажере сделать несколько подходов. То есть, условно говоря, если вы один раз, 20 раз отожметесь, это ни к чему не приведет. Предположим, у вас болит спина. Вот у вас болит спина, например, шея. Например, вот шея болит. Вот, вот у вас эти, эти вот мышцы болят, они называются трапециевидные мышцы, в мышце верхняя трапеция да есть такое упражнение называется шраги так сейчас немножко на вас нагружуете этим но это поможет смотрите вот вы берете две гантели в руки и ваша задача вот эти мышцы вот так вот сделать вот вы их напрягаете расслабляете напрягаете расслабляете ничего сложно правильно и вот в этом случае вы делаете таких пять подходов то есть сделали 5 подходов Первый подход сделали сколько-то там 10 повторений, 15-20, сколько сможете Лучше где-то в районе 15 То есть подберите вес так, чтобы вы могли сделать 15 повторений Потом минута отдыха Еще 15 повторений Минута отдыха еще 15 И так 5 раз да? И вот после этого ваши мышцы настолько устанут, потому что на них оказано очень сильное влияние, что они просто, вы увидите, что на пятом повторе, на пятом подходе вы уже вообще не можете даже их поднять. Вам вес надо либо снижать, либо уже все. И ваши мышцы, они настолько сильно устанут, буквально через 15 минут они уже вообще будут расслаблены полностью, потому что у них нет ресурса продолжать сокращение. Им надо восстанавливаться. То есть... В чем смысл? Нервное напряжение, оно как бы не расслаблено и не напряжено в серединке. Когда же вы начинаете напрягать сильно мышцы, интенсивно напрягаете так, чтобы у них как бы ресурс выработался, то они потом переходят обратно уже в стадию расслабления. В расслабленном состоянии. И вот в этот момент вы будете чувствовать их расслабление. То есть любые мышцы надо сначала перенапрячь, чтобы они потом перешли в стадию расслабления. Вот таким образом вы снимаете это напряжение. Если у вас все тело, значит прорабатываете все тело. Но в большинстве случаев это какие-то отдельные мышцы или отдельные мышечные группы. Поэтому старайтесь работать именно с ними. Но конечно это как бы то, что вам надо будет тогда делать постоянно, потому что на завтрашний день у вас опять возникнет напряжение, мышцы могут болеть даже сильнее из-за этого. Но в любом случае ваша задача работать над первопричиной возникновения нервного напряжения. Что это за первопричина? Выброс адреналина и ускорение сердцебиения. Это происходит в результате того, что вы среагировали страхом на какие-то события и реагируете ими в течение дня. Это и есть ваша тревожность. Поэтому надо сокращать количество тревожных событий, Конечно, сейчас мы говорим про, про симптом напряжения в теле, как по, симптом повышенной тревожности. О том, как снижать свою тревожность, вы можете посмотреть ролики на канале, посвященные именно работе с восприятием и тревожностью. Их благо очень много. Поэтому переходите, смотрите. Если по этим моментам остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментариях. Я сниму на них а, видео. Большое спасибо за внимание. Всем пока!